А теперь посмотрим что мы кушаем да наша обычная еда это вот корзина с так называемыми животными продуктами вот это газированные напитки всякие печенности и так далее это все кислые продукты кроме как кислые об этом еще можно сказать а то что мы то, что нам даст здоровье это мы очень мало употребляем или пренебрегаем это в основном бобовые это орехи до да, которые ощелачивают наш организм и в силу вот так как есть у нас немножко времени я хотел бы все-таки немножко открыть ваши глаза на вашу любимую рыбку, дорогие мои, и акцентировать внимание, что все беды ваши, вот здесь много было, говорили, о, что печень всему голова, где-то я услышал, что, ну, это, понимаете, я все, все эти уважаю айоверды, китайскую традицию, но говорить, что желчный пузырь всему голова, вот этого я не понимаю, дорогие мои. Кто, наверное, есть люди здесь сидящие, которые живут без желчного пузыря. Но без печени, дорогие мои, вы жить не сможете. Так говорится о том, что какой-то мешок, какой-то склад является э, превозносить, что это э, такую роль играет, чем печень. Ну, понимаете, я не знаю, что дают аюрверды, а, а, но извините, это есть... Элементарное. Тогда то, что мы учили, и то, что есть, значит, действительность, тогда мы давайте все будем в, в а. Значит, рыба — это самый опаснейший продукт питания, который на сегодняшний день есть. Вот вчера мы сидели там на банкете, и все эти рыбки кушали. Ну, мне просто больно было смотреть на людей, которые кушают эту рыбку. То есть это атомный реактор. Начиненный 8 видами червяков. Вот смотрите. Аписторхи, клонорхи, печеночный сосальщик, э, странгелезы, анизакиды, ленточный червь. Э, в общем, 8 видов червяков. Вот смотрите. Все в рыбе это рыбные червяки. Причем, например, всеми любимая э, ваша селедка, вот у нас здесь даже фильм: 5 в Москве корреспондент из пяти мест купил селедку, отвез санупедстанцию. Везде, во всей рыбе, а не закиды, которые э, проникают под слизистую желудка, вызывают опухоль. По данным Мурманской ветеринарной лаборатории, процентов рыба, которая поступает к ним на исследование, червивая. И отсюда вы не задаете, тут логический вопрос, почему рыбка вся продается потрошенная, что они беспокоятся за ваши руки там, и так далее. Да нет, потому что основная часть брюшной полости, они это убирают, чтобы вы не видели глазами, и чтобы рыбная промышленность от этого бы не страдала. Да? И плюс, но самые опасные, вот эти 7 видов червяков вы можете жить. Вот вчера говорили тоже, сейчас очень модная это паразитарная теория, да, все заболевания. Действительно, да, но паразит, паразиту рознь. И давайте, дорогие мои, помнить, что не мы, вот я сейчас сказал, один только червяк такой умный, да, что кушает. А эти вообще умницы. И что такое паразит? Это... Живущие за счет чужого. Они проникают к нам, чтобы нас не убить, чтобы нас, нас не беспокоить, чтобы мы их не обнаружили, чтобы они питались нами, чтобы мы их побольше питали. Даже сегодня существует значит, профессия психобактериолог, то есть изучать психологию бактерий. Понимаете, что это такое? И действительно, вот сколько вот мы здесь сидим, да, все у всех свои, это, столько такой же мир там. И действительно, вот есть, вот только, вот я говорю, со всеми этими паразитами тоже рыб, рыбными можно жить. И не так легко, кстати говоря, как говорили, чеснок употреблять, там полынь употреблять, эти червячки ушли. Нет, нет и нет. Я уже 20, около 30 лет занимаюсь этими паразитами. Кстати, в медицине у нас нет профессии клинический паразитолог. Почему? Потому что вся там медицина работает по анализам. Обнаружил, обнаружил, не обнаружил, не обнаружил. А чтобы обнаружить элементарные яйца аскарит элементарных я об этом не, не говорю, вы должны давать в день три раза в течение месяца анализ, чтобы попасть в тот момент, когда они носят яйца. А теперь подумайте, детям вы, детей вы когда в детский сад отдаете, да, все чистенькие. Ой, мой ребенок чистенький, хорошенький. Два-три дня ходит в детский сад, две-три недели болеет дома. А в чем прич... А теперь логику включим. Когда вы через три месяца опускаете на землю, что делает ребенок? Ползет. И как у этого ребенка элементарно не может быть элементарных листов? Я о другом не говорю. Но никто логика у нас не присутствует. У нас присутствуют строгие анализы. Потому что по анализам и, э, но анализы делаются не ради вас, анализы делаются ради галочки, что в детском саду у нас все хорошо, в санэпидстанции у нас все хорошо, и все. А дети болеют, еще говорят, а должны дети болеть, чтобы у них иммунитет. Иммунитет против чего? Против вируса гриппа, который каждый год меняется? Или против этого? Прививки делайте, да, против кори моря, но против обычных вирусов какой иммунитет, который постоянно меняется? Поэтому вот самые опасные, самые опасные, и это, это аписторхи и клонорхи, которых вы ничем, никакой жаркой, варкой ничем не убьете, потому что они в мышцах находятся, в отличие от своих сородичей, в капсуле, как в скафандре сидят. Хоть зажарьтесь, хоть заварьтесь, хоть запарьтесь, ничего, вы его кушаете, только кислота желудочного сока растворяет их оболочки, они проникают в 12-перстную кишку, а там две двери. Один проток поджелудочный, другой проток печени. Проникают туда. Это единственные паразиты из всех паразитов, которые проникают в печень и поджелудочную железу. И живут. А писторхи, которые больше в речной рыбе до 60 лет, а кланорхи, которые в морской рыбе до 120 лет. Теперь, теперь откуда, вот, от кого мы будем учиться долголетию? Вот опять от паразитов. Надо взять этого кланорхи и узнать, как он так долго живет. Понимаете? И вот, пожалуйста, в 120 лет о, о роли печени говорили рядом, около, вертелись, желудочно-кишечный тракт, желудок, но печень, дорогие мои, это действительно научно-исследовательский концерн со своими лабораториями, где на уровне нанотехнологий вырабатывается все то, что потом поступает ко всем нашим органам. Поэтому какие симптомы, какие-то болезни, вы закройте глаза, представьте себе, вот я вчера так говорил, как дерево, все ваши органы это листья, корни, это печень и толстая кишка. Но больше печень. И вот в, этот, в эти корни проникают вот эти террористы. Естественно, все разрушают. И все, все ваши, вот сейчас я скажу вот эти симптомы, у всех у вас... Процентов 50-70 этих симптомов будет. Значит, гипертония, язвенная болезнь, бронхиальная астма, сахарный диабет. Это единственная причина, у вас тупо грызут э, паразиты ваш, ваш, э, этот, поджел, вашу поджелудочную железу. Да, висеральный массаж, да, там все это, но извините, пока этих паразитов вы не уберете, но это сидят там. Уберите потом и вестеральные, и все-все-все действительно поможет. Но их надо действительно убрать. Аллергия любой формы выраженности, любой, сезонная, пищевая. Аллергия вообще не заболевание, дорогие мои. Один раз я в Москве был. Э, на какой-то конференции, утром включил, там пятиминутная передача, пригласили, весна была, пригласили главного аллерголога города Москвы. Запомнил, главный аллерголог. Иван Иванович, у нас тут сейчас весна, все аллергики, что вы посоветуете нашим аллергикам? что я могу посоветовать главный аллерголог города Москвы? Сидите дома, плотно закройте окна и двери, и переждите, пока что-то там рас, перецветет. Это слова главного аллерголога. Я бы себя под землю подхоронил на всю эту, тогда зачем он нужен? А действительно, потому что аллергия это не заболевание, это реакция организма, алис это чужой, эргос внедрение, это реакция организма на внедрение чужого. Аллерген это провоцирующий фактор, а причина вот она, сидит в печени. И у каждого по-разному, у одного пищевая, у другой сезонная. У меня была, был ребенок, Девочка привезли в 14 лет. Два с половиной года сделали эти пробы. Видимо, богатые были родители на все пищевые продукты сделали пробы. И у вс... на всех у ребенка был плюс. На один рис был минус. Бедный ребенок до 14 лет кушал одну рисовую кашу. Представляете, ни хлеба, ни картошки. Какая травма, там Машенька яблоко кушает, она не может ничего э, кушать. И через месяц она кушала шоколады и апельсины. Вот куда делась эта аллергия, которую поставили учить жить с аллергией.